Привет всем! С вами Винтерфелл. На улице стоит осень, холодно, дождик, и мы решили с пацанами найти работу. Мы ее нашли в Брянске. Сейчас самое интересное начинается. Работу мы нашли. Завтра нам выходить на работу. Через два часа у нас автобус, но мы не нашли, где жить, представляете? Мы сейчас идем с пацанами решать, где мы будем вообще а, жить и проживать. Спросили у родственников, у друзей, близких. Они сказали, нет, у нас четверо не поместится. Пытаемся снять квартиру. В общем, ребята, приключения начинаются. Оставайтесь со мной и посмотрим, что из этого выйдет. Все, И вот так мы, собственно говоря, вчетвером и идем. Не зна... знам, а куда. Не знаю а зачем. Да, мы завещаем, идем. Вот, вот, вот, вот, понимаете, все, вот. Вот эта команда наша поедет в Брянск на работу, на которой нет жилья, но есть работа. Кайф. Вот, вот такие у нас, ребятушки, здесь и трудности начинаются. И это еще цветочки. Кстати, нашли мы жилье там, правда, нету света, воды, в общем, ничего нету, и отопления. Ну, ничего страшного. Сейчас доедем, посмотрим, что там. Так, до вокзала я дошел, на моим белым кроссовочкам, хандец полный. Все, вот на маршруточке, на которую мы поедем. Все уже собраны. стоят, ждут. Управление, мы ждем человечка, который вон с тем, вон, чемоданом чумодан, шел, он побежал деньги снимать. И отъезжаем. Да. Все, сели. И сейчас поедем. Да. А вы пока не сможете подписываться и ставить лайки. Да. Как все удобно, да? Давай, не говори. Хорошо. Прыгай. Я больше не буду делать. Мы решили, пока едем. Опа. скинуть лишнее, потому что мне тяжело везти. мой портфель. Да, это Нихуя себе. Чуть чуть -чуть. Моя Собственно говоря, мы приехали. Теперь ищем дорогу, куда нам надо. Как говорится, на что не пойдешь ради того, чтобы не тащить на себе сумочку. А то, что ты будешь вести, это пофиг. Да, так, ребята, идем сейчас до человека, чтобы попросить ключи. Потом звоним человеку, чтобы попросили, чтобы нас довезли. И, в общем, считай, скоро мы хату найдем. И начинается наше приключения. Короче, ребят, чтобы вы понимали, отправили человека за ключом, его нет уже минут 30, а мы стоим одни. Как-то да, как-то так. Наконец-то дождались. Ну что там, разведчик-то наш? Нам есть где жить? Дай позвонить. На, позвонить. А. В общем, друзья, в чем суть? Мы сейчас идем к родственнику того типа, а, закинем все сумки и будем, короче, искать квартиру на съем, потому что с хаты у нас обломалась. Как-то так. Все, короче, ребят, скинули вещи и начинаем Самое интересное делать, искать жилье. Ну так, ребят, долго не думая, мы все решили, идем до КБшки. Потому что думать на трезвую сейчас вообще не варик. Очень слишком много всего произошло за сегодня. Ого, мы искали выход, а здесь он такой прям темный. Прям вообще даже не скажу, что здесь выход есть. Его. А, так, где мы? А мы опять в каких-то ебенях. Опять дома. Везде дома, я уже отвык от города. Ладно, хорошо, ребята, как вы видите, на улице уже стемнело. Мы до сих пор не нашли, где пожить. Пытались посуточно снять квартиру, но мы поняли, что у нас, оказывается, нету денег. Вот мы сейчас ходим по Брянскому и думаем, где бы снять жилье. И где вообще остаться у Валберис. я могу найти бесплатное жилье. Где? Вот оно. столько на стекла расписывает. Блин, к ним мы не поедем. Все, ребята. Мы еще как бы в Брянске, и мы с нами все хорошо. Он нас куда-то ведет. О, пивнушка. Нормально. Да, квартиру не нашли, пойдемте пиво попьем. Что ж, чего уж там, да? Хотя бы что-то нашли. Так, ребята, как вы можете смотреть на часах еще ночь. Мы, короче, нашли хату посуточно за 1500. Вот, четвером сейчас идем. Ну и я, разумеется. Ой, собачки. Вот, и пойдем заселяться туда. А там уже посмотрим хату. Ну друзья, короче, съехали на квартиру за 1500 рублей на ночь. Короче, небольшой ромб, здесь у нас вешалка. Здесь офигенская комната с офигенской кроватью. Бесно, здесь, здесь тоже кровать, это вообще отдельные вещи. Так, короче, балкон. Тут ванная, Ну, она в принципе есть, не надо ее снимать. Здесь, короче, кухня бла-бла-бла, холодильник и жидкость соединилась, завелась там, короче, комната, а здесь я буду спать -э, вокруг, Господи, что это? А у нас короче, все, у нас есть где переночевать, завтра на созване. Ребят, что по поводу ужина? Ужин у нас наивысшего качества э, от любителей азиатской кухни, разумеется. Кстати, ребят, как мы видим балкона? Ты меня не ругайся. когда ты самый пошаренный и самый мерзляк <свят> так ну что друзья на сегодня все всем спокойной ночи увидимся завтра Пора вставать, ребята а. Ну что, ребят, с добрым утром Вот такой вот вид утром На улице холодно Так, ребята, смотрите, с кем я еще спал С таким вот медвежурень Сегодня у нас еще по плану Попить сейчас кофеечко И смотаться на работу Как вы, господи на, на работе уже будем искать квартиру. На самом деле на новом месте спалось плоховато, засыпалось плохо, но и вставалось не очень тоже, потому что холодно, сразу. Паша, тебе холодно? Охуеть как Чё, пацаны, холодно? Мне да. Аж подел. Готовы идти на наш первый рабочий день? Я тут интервью веду. Ты готов идти? Пока не пойду. <смех> не, а что, ребята, вообще тут прикольный вид полугона. Смотрите, тут уже заканчиваются дома, там Патриот, он флаг повесил. Отлично. И смотрите, здесь, короче, дома, там церковь, а тут просто море за горизонтом <смех> Так сказать, с виду на море. <смех> а еще тут уже... Все, ребят, мы, короче, идем одеваться, создавать квартиру. <съем> и ты идешь? И уходить. Ой, как рябит. Все, погнали. Какая семья вторая, не могут дверь закрыть. <съем> <съем> <съем> <съем> <съем> <съем> так, ребята, либо нам дали не этот ключ, либо мы не можем дверь закрыть. <съем> давай, давай, звони. Так, ребят, все, идем. На улице школьников много. И, в принципе, все. А мы уже идем на работу. Будем арбайтом надо Чтобы вы понимали, вот этому человеку приспичило купить энергетик И мы стояли минут 20 В магазине выбирали энергетик И не могли его купить 15, какая разница И мы уже опаздываем на работу Это, блядь, меньше 10 минут будет Нормально, так с утра все люди на работу спешат Не думал, что я когда-нибудь тоже буду спешить на работу Ну как спешить? Кстати, я думаю, все знают Тут место Бля, я думаю, мы подальше от площади. Нет, ну если сравнивать с клетней, то по брусчатке белых кросах идти, в принципе, неплохо. <laughs> я бы так сказал. Даже очень неплохо. Все, стоим, ждем свою маршрутку и выезжаем. Так, ну все, ребята, мы приехали на работу. На где-то, да ну, И где-то где там у нас, короче, будет объект. Кто бы сомневался, приключение на этом не заканчивается, потому что мы не можем найти место работы. <с> Холода на улице ужасно, кстати. Ветер дует и дождик капает. Ну что вам, ребята, скажу. Вышел с работы и все. Жить нехать. Мы снова на улице. Стоим, вот думаем, где переночевать на этот раз. Весело нам, очень весело. Паша вообще безумно, просто счастлив, безумие просто у него на лице... Паша, изобрази счастье. Ты счастлив? Все счастливы, ребята. Все хорошо. У нас все хорошо. Отлично. Мы будем жить на улице. Короче, ребят, мы зашли. А ты уже нажал? Да. Мы зашли, короче, в лифт. Потому что у нас нет выбора. И мы, короче, едем на самый верхний этаж. Будем, короче, там сидеть. Потому что на улице холодно. Подумайте, тоже... если бы отвернулись. Короче, ребят, мы еще не нашли хату на улице. Дождик. Холодно. Но мы не отчаиваемся. Потому что мы не банки... Потому что я ебан и ты вписался, потому это. Короче, ребят, все-таки вот этот человек договорился со своим другом. И мы сейчас поедем жить к нему в автосервис. Хотя бы что-то пока что. Хотя бы не под небом темным брянским. А зато красиво на улице ночью. Да? Да. Наслаждаемся красотой, гуляем. Ляпота. Вот. А пока будем там чилить, поищем квартиру. Пока что всех обзвонили. Многие говорят, либо не сдаем, либо вас слишком много. Либо первый месяц надо оплачивать. Как-то так, одни проблемы на... на проблеме. Короче, ребята, на улице ночь. Десятый час. Мы сейчас э, идем купить, пожрать с пахой. Потому что эти сказали, заныли, что не пойдут им далеко. Искали магазины. В общем, нашли где-то там 24 часа часа продукты идем. Хрен пойми, где. Так, кстати, ребята, забыл сказать, у нас вроде как на завтра намечается хата, поэтому вечером сегодня переночуем уже у друга в гараже. Вечером мы должны связаться с человеком, который предоставит нам хату. И если он предоставит, у нас будет жилье, то это будет вообще идеально. Потому что нам реально негде жить. Мы реально просто по улицам скитаемся. Считай. По гаражам. У меня просто имбовый, имбовый контент, ребята, это просто жопа. То я не могу денег найти, то хату, то жилье, то хотя, ну, хотя бы есть работа. Ну, знаете, ребята, что я вам скажу? С друзьями это веселее намного переживать все. Зато я вот буду сидеть дома в теплой кроватке, попивать кофеечек горячий, смотреть этот видос и наслаждаться. И думать, как же мне тогда было хреново на тот момент. Так, кстати, смотрите, мы вот это вот взяли, вот этот небольшой перекусик, дошиков и хлебушка. Ну, я думаю, мы найдем все. Ну что, ребята, вот такой вот пакетик мы купили, увидели, что там. Сейчас идем. Нам еще идти очень далеко обратно. Надеюсь, там пацаны не уснули еще. Я на самом деле так морально выжил и физически тоже. Вы вот даже не представляете, насколько сильно я устал. Это жопа. У меня еще белые кросы втухают в общем меня единственная поддержка это вы дорогие мои подписчики только ради вас я живу на этом свете вот вы моя единственная поддержка и он а так и живем так ребята вы что думали что мы придем домой сейчас и будем жрать не сидим на остановке потому что красится машина вот ребят сидим такие бродяги все еще на остановке. а тут еще один бродяга подошел да классный ты песик понимаю я тебя да, такая у нас жизнь. И смотрите, он рядом со мной лег. Так мило. Боже, ребят, чтобы вы понимали, насколько это мило. Он уснул, просто уснул. Он сидел рядом со мной, потом Леха, теперь он спит. Так, блин, божечки. Ребята, это, посмотрите. А? Он сюда забрался, ко мне поближе. Ну, вот так мы, ребята, и чилим здесь. Выживание по винтерфелловски Мать вашу. Привет всем, это новый день и новое приключение. На улице стоит день, погода, как всегда. О, католическая церковь, или как ее называют. Вот. Не поверите, но лично я иду в Вайра, чтобы сделать проверку туалетов. Мы до сих пор не нашли, где нам жить, кстати. Так, спустя миллион тысяч лет мы достигли нашей цели. Какой час? 300 миллионов лет мы шли. час шли. 300 миллионов лет. Не спорь со мной. Отвали. Если я сейчас не полечу на самолете, то я полечу на... отсюда вот подальше. Да? Помню, потому что ты овца. А ты... Овечка. Овец, блядь. Все, ребят, мы в тепле и уюте. Что нам еще для счастья надо, правильно? Ту, а лет. Но это мне надо. Другим не знаю как. Я тогда на аэро не был. Что я даже забыл, что здесь вообще есть. А здесь ничего нету. Пацаны, я нашел, где нам спать и жить. Здесь. В натуре давайте теперь здесь жить. О, массажные кресла. О, как раз кровать кровати есть. Ля, все, жить можно. М -м, прикольно. Чекайте, какой вот здесь бычара стоит. И тачка. Как говорится, денег у нас нет, но мы решили зайти в технопарк, чтобы посмотреть, на что нам нужно копить. Нам нужна цель, короче. Сейчас будем искать э, крутые гаджеты. Ну что, ребят, посмотрел я на телефоны, посмотрел я на айфоны, на модные гаджеты подумал что пожалуй я поработаю еще немножко кстати там есть еще 13 iphone уже вот 166 косарей так что О, шар прикольный это даже ручная работа М -м, прикольно что, что написано мечты Читали? прикольно М -м -м. прикольный краник О, рыцарь. Прикольно. Дальше, ребят, взяли попички водивки на последние денежки. Идем сейчас в, в ломбард загонять телефон мой. Вот, выживаем. А что еще остается? Нормально тут уже застроились. Да и здесь заборчиков не особо так было. Прикольно. Короче, ребята, зашли в один из ломбардов. Свой телефон, конечно, не стал загонять, потому что я ж на него снимаю. Пытались загнать моего друга телефон. Но сказали, что он потертый, да вообще там... Трепыр, ля ля ля Короче, идем в другой ломбард. Я не думал, что с ломбардами будет так сложно еще. Вот поэтому, ребята, на будущее не совершайте наших ошибок, а заранее ищите квартиры, а потом уже едьте на работу. То будете бродить, как мы... Что я вам, ребята, скажу, с этим а, ломбардом тоже отменилось. В общем, ладно, думаем дальше, как нам быть и где нам жить. Кстати, дождик начинается. Короче, зашли в линию в надежде найти здесь ломбардик. Хотя вряд ли здесь будет он. Но парень побежал вперед, поэтому ждем, что он там скажет. Короче, ребят, мы сегодня тоже ничего не нашли. Сори за качество, снимай на фронталку, втроем лежим. Все, первая серия на этом окончена. Ждите продолжения. Кстати, у нас настроение, потому что один из нас уже слился, он не выдержал этой канители всего, что у нас происходит, и уехал домой. А мы продолжаем. Ждите второй серии. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, спасибо за просмотр. Ждите второй серии.